на знаменитую артистку, что шла со сцены в славу и цветах. И смотрела руку девушку, хористом, с безмолвным восхищением в глазах. Артистка ей казалась неземною, с ее походом. Голосы лицом, не человеком, высшим божеством, на землю к людям посланным судьбой, шло божество вдоль узких коридоров, меж тихих костюмеров и гримера и шлейфоваций, гулки, как припой за собой, и девушка вздохнула. В самом деле, какое счастье так блистать тепеть, прожить вот так хотя бы две недели, и кажется, не жаль умереть. А божество в тот поздний. Вешний вечер В большой квартире С бронзой и коврами Сидела утромой Супыми плечи И глядя вдаль Усталыми глазами От шпиля В ящик положила Сняла румянец папе не спешу Помаду стёрла, Серьги оцепила, И грустно улыбнулась. Хорошо. Куда девались искорки во взоре, Поблекшие роты ниточки сидим. И это все как строчки в приговоре, Пончёт над оборостками морщин. Да! Ей даны восторги, крики бис, цветы, статьи, любимая артистка. Но вспомнилась вдруг девушка, Халиса. Во пламени восторженных глазах. И как весенний ветер, Молодая, наивная, О, как она смотрела за юной. Уж это и секрет, В свои семнадцать или двадцать лет, Не зная даже, чем сама владела, Ведь ей дано по лестнице сейчас Сбежать стрелой в сарафане ярком, Увидеть свет таких же юных глаз И вместе мешаться по дорожкам парка. Ведь ей дано открыть миллион чудес, В бассейн метнуться бронзовой ракетой, Дано приснеть от первого букета. Смеясь бежать под римнем через лес. Она к окну устало подошла, Прислушиваясь к журчанию коглини. За то, чтобы вот так прожить хоть две недели,